Всем привет! Ты смотришь «Универ -ньюз». Сегодня с тобой я, Адель Шамилова. Начинаем наш выпуск. Сердечно-сосудистые заболевания до сих пор остаются наиболее частой причиной смерти не только в нашей стране, но и во всем мире. Институт геологии посетили представители компании ПАО «Аренбургнефть». Как совместить пользу и химию? И что скрывают от нас красочные упаковки?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 Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского Федерального Университета посетили представители компании ПАО Оренбургнефть. Как это было, ты увидишь далее. 7 июня Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского Федерального Университета посетили представители компании Оренбургнефть, которые относится к подразделению Роснефть. Мы стараемся сделать цикл от профориентации и наших абитуриентов, будущих студентов, и также все это сделать единым циклом с поиском для них рабочих мест. То есть показать им возможности компании «Нитегазовый сектора в сфере трудоустройства. Основная цель данного мероприятия заключается в том, чтобы будущие специалисты могли найти уже сейчас компанию, в которой они хотели бы пройти практику или же в дальнейшем будущем работать. Стоит отметить, что это не первое подобное мероприятие. Со студентами ранее уже пообщались представители крупных нефтяных компаний. Мы широко используем такие средства проведения мероприятий, как дистанционная форма. Дело в том, что не все представители компании могут приехать к нам, но практически все могут выбрать время, чтобы пообщаться с нами по видеосвязи. Такие встречи были организованы с представителями компаний не только российских, но в том числе и зарубежных компаний. Представители компании Оренбургнефть в этот день рассказали о работе трех блоков на базе их предприятия, а также познакомили студентов с условиями, которые они могут им предоставить. Диана Шиловой, Леонард Универньюз. Одни ученые считают, что пищевые добавки являются виновниками всех болезней человека, а другие убеждены, что они безвредны. Данная тема всегда вызывает бесконечные споры и дискуссии. Нашей съемочной группе удалось выяснить, как совместить пользу и химию, являются ли продукты без добавления ГМО-мифом и что скрывают от нас красочные упаковки. Подробности далее. В настоящее время пищевую промышленность просто невозможно представить без химии. Пищевые добавки обозначаются индексом Е и трехзначной цифрой. Именно они вызывают у многих тревогу. Миф о том, что Е – это страшно вредно, попытался развеять в ходе своих исследований Аркадий Курамшин, доцент химического института имени Бутлерова КФУ. Пищевые добавки и консерванты появились практически одновременно с человечеством породила их потребность сохранять пищу как можно дольше. Соль, уксус, перец, специи давно стали необходимой частью нашей жизни. Поэтому надпись на упаковке «Не содержит консервантов» вызывает у исследователя оправданный скептицизм. Вот. Иногда, конечно, с нас бабушки стоят там на рынках, на перекрестках, продают маринованные огурцы без консервантов или маринованные помидоры. Но бабушки не понимают, что соль... Уксус, который они используют, или там лимонную кислоту, у каждой бабушки, свои рецепты маринования. Это и есть консерванты. Немаловажно и то, что пищевые добавки в России регламентируются ГОСТом. В нем проводится четкое определение пищевой добавки. Представители здорового образа жизни часто говорят о пользе овощей и фруктов, и других натуральных продуктов, но, как показывает практика, по добавкам они отнюдь не полезнее той же самой колбасы. Например, гостовское содержание красителя в 50 килограммах колбасы сравнимо с содержанием этой же добавки в одном килограмме щавеля или петрушки. К тому же в колбасу их добавляют исключительно намеренно и в определенной дозе, а зелень, помимо всего прочего, усваивает из почвы азот в виде нитратов и нитритов. Если мы возьмем самую чистую, экологически чистую территорию, не загрязненную, где растет та же самая брусника, наберем оттуда брусники и измерим там содержание бензоата натрия, мы получим содержание очень близкое к тому, если даже не большее, чем это требуется по правилам сан СанПиннадзоров, по правилам э надзоров за пищевой промышленность при добавлении этого же бензоата натрия в пищу. По словам исследователя, нитраты не представляют вреда, в отличие от производных от них нитритов. Можно ли утверждать, что колбаса с красителями и нитратом натрия полезнее шавеля и руколы? И на этот вопрос постарался ответить казанский химик. А, при этом, поскольку если в колбасу-то есть нормы добавления, то в растениях нитраты, нитрит в период рост, в период вызревания копятся довольно сильно, за счет, ну, для того, же одна из форм использования энергии растений. И иногда можно отравиться нитратами, нитритами, и просто потребляя обычную там, капусту или огурец грядки, даже если не поливали специально нитратными удобрениями а там это наше органическое земледелие. Остается лишь добавить, что с наступлением весны организм каждого из нас испытывает дефицит различных витаминов. И, несмотря на свой страх перед неизведанным словом «химия», все же необходимо добавить в свой рацион много овощей и фруктов и мясные продукты, как основной источник белка и железа. Приобретать мясные продукты с индексом Е в магазинах можно смело, ведь введение данного комплекса добавок в продукт имеет одну цель – не просто сохранить а улучшить его качество а дальше милова андрей богудинов универ news а с 8 по 12 июня 2017 года в Казани пройдет 12-й международный симпозиум «Computer Science in Russia-2017» – одно из престижнейших мероприятий в России, посвященное развитию и применению компьютерных наук. Организатором симпозиума в этом году выступает Казанский федеральный университет при поддержке Европейской ассоциации теоретической информатики. Подробности смотри далее. С 8 по 12 июня 2017 года в Казани пройдет 12-й международный симпозиум Computer Science in Russia 2017. Международный симпозиум впервые состоялся в 2006 году в Москве и был задуман как российский аналог ведущих международных конференций. Формат конференции такой: ведущие ученые дают лекции и читают лекции, так называемые инвайтед лекции. Это специалисты в своей области каждый. Вот таких у нас шесть человек, С завтрашнего начинается такая работа. И доклады, уже, которые прошли конкурсный отбор программного комитета. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюз. Сегодня на этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях и будьте в курсе всех последних событий. Пока!